Ну что, друзья, приветствую всех на нашем канале Усадьбы Шендяевых. И в этом видеоролике мы покажем вам от начала до конца, как мы будем делать стену и потолок из дерева. Мы уже начинали серию видеороликов про деревянную отделку в нашей квартире. Как вы можете заметить, у нас осталась уже вагонка обожженная. Ее мы применяли в качестве потолка в нашей спальной зоне, видео вы можете посмотреть вот по всплывающей подсказочке. Оно там такое, еще когда мы только начинали снимать видеоблог, это видео будет более подробно, сейчас мы вам расскажем и покажем, что, зачем, как и почему. Как вы можете заметить, все отверстия в подрозетниках, которые уходят вот сюда в пустоту блока, я запенил предварительно, пока мне это делать удобно. Провода у нас пока что в таком не казусном виде висят, мы когда будем укладывать шумоизоляцию, мы их выровняем аккуратненько. Бруски я купил двухметровые, это ну, средняя влажность, такой достаточный брус, потому что сейчас за окном зима, на лесоторговой базе мы брус купить не можем, нормальный, качественный, потому что он там весь мороженый, он там весь во льду, мы решили взять Волеруа. Высохнет здесь при нашей обычной температуре и влажности с ним ничего не будет. Мы его предварительно просверлили в трех местах, разметили на стене. Вот такие отметки, куда мы его должны закрепить. И закрутив в него саморезы, мы на стене сделали вот такие наметочки, куда мы должны поставить дюбель. Друзья, также не забывайте красить материал перед монтажом. Это моя личная рекомендация. Я сделал так. Почему? Потому что когда мы будем собирать вагон, крепиться жестко она не будет. Крепиться она будет раме, И за счет этого будет движение дерева в процессе эксплуатации. И если вы покрасите после того, как смонтируете, через год гарантированно дерево будет двигаться туда-сюда, и у вас получатся непрокрашенные щели в замках. Предварительно перед началом работы мы выкрасили контрольные образцы. Белая вагонка у нас будет использоваться на потолок, это два слоя пропитки. Коричневая будет использоваться на стену, это один толстый такой густой слой. Друзья, при покупке дерева обращайте свое внимание на количество сучков на каждый из панелек, потому что ту информацию, которую будет вам говорить продавец, всего скорее она будет являться недостоверной. По факту на вагонке на каждой из панелей будет совершенно другое количество сучков, нежели назовут вам на рынке. Нам очень нравится, когда их много. Это самый дешевый сорт, но для нас он самый красивый. Вот такой вот у нас парадокс получился. Сучки, которые отсутствуют, также придадут офигенный стиль этой комнате. Поэтому все сучки, которые плохо держались на дереве, мы выковырили перед покраской. Также, когда вы покупаете дерево и хотите делать, допустим, вот как мы, отделку в квартире, привезите весь материал в квартиру, не распаковывайте его ни в коем случае, сложите и пускай хотя бы недельку он у вас полежит в вашей Квартире в вашей температуре В вашей влажности Таким образом при распаковке с меньшей вероятностью Вы получите лопасти от пропеллера Проще говоря Вы уменьшите риск кручения дерева Погонку и сами бруски мы используем из сосны, так как наличие смолы нам не особо принципиально, потому что здесь температура не очень высокая, дерево отлежало у нас уже год, за это время из него никаких смол не выступило, и даже если в дальнейшем будет выступать смола, для нас это не так критично, потому что к этой стене мы не будем ни облокачиваться, ни касаться ее практически никогда.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 ну что, друзья, вот и закончили мы шумоизоляцию этой стены. Следующим этапом будем... Закрывать весь материал вот такой пленкой, это мембрана, она используется на крышах, но так как она у нас есть, мы ее будем использовать здесь. Для чего? Для того, чтобы вот эта вот вкусная специя на в тарелке с супом не летела. Друзья, стык между двух пленок мы будем проклеивать двусторонним скотчем. Сейчас мы раскатим рулок и получается внизу он у нас будет проклеен для того, чтобы под него ничего не летело. такая неудача у нас произошла, не хватило нам этого рулона. Нужно ехать к отцу, брать у него другой рулон. Но мы уже по месту сейчас померяем Тут 4 метра у нас получается пленочки, нужен кусочек. Итак, друзья, спасибо Яндекс доставки за то, что в течение получаса привезла нам пленку от родителей и лазерный уровень. Благодаря всему этому мы сейчас быстренько продолжим работу да, и не терять целых полвечера. Пленка теперь у нас вот такая. <связать> спасибо добродушным заказчикам, которые отдают свои остатки нам, бедным строителям. Так. В общем, такой результат мы получили. Теперь можно не опасаться, что вата будет лететь в комнату. Она полностью у нас изолирована. Стык у нас проклеен здесь двусторонним скотчем. Сверху все это в Там подойдет потолок, тут подойдет плинтус и будет сюда. друзья, потолок мы будем крепить вот на такие подвесы. Они вообще используются для профиля гипсокартонового. Но мы будем использовать их для брусочков. Такой буковкой КП мы их загибаем. На весь потолок 24 штучки у нас ушло. Да, вот так это выглядит. Да. Мы ну, взяли самые простенькие. Что рублей по 7 они, по-моему, были. И почему? Потому что они нам нужны только для предварительного монтажа. Так чуть-чуть подфиксировать брусочек. А потом сверху мы его пропеним. Он будет жесткий у нас, крепкий и никуда не денется. Друзья, монтировала с помощью вот таких шаблончиков. Они у меня вымерены, где-то 2,5 см, плюс толщина бруска. И как раз у меня получается высота где-то на 10 мм ниже распределительной коробки. Таким образом, с помощью вот трех шаблончиков в одного очень легко и просто монтирую. Все они одной высоты. Я их просто подкладывал под крепление, прижимал брусок и фиксировал его с помощью сморезиков. Теперь я подпенил под каждым из креплений, для того, чтобы все это приобрело какую-никакую жесткость. И сейчас займусь нарезкой вот этих остальных брусков, недостающих. Когда я их нарежу, я полностью там под бруском пропеню, чтобы потом, когда я буду монтировать вагоночку, он у меня жестко был зафиксирован. А это от... Давайте я покажу. Резиночки от снег задержателей. Я вот так вот две штучки взял, изолентой смотал получилось. Либо шаблончик. можно пробки от вина тогда. Да, можно что угодно <с взять, просто нужного вам размера. Главное, чтобы вот у меня вот эта высота была подходящая. Я на рулеточке сделал такую пометку, то есть мне надо, чтобы у меня пять с половиной сантиметров, это был не из бруска, то есть у меня как раз встает этот шаблончик плюс брусок, и у меня получается необходимая мне высота. С рулеткой лазить неудобно, я вот такую штуку сделал. Так, как вы можете заметить, стена у нас уже подготовлена для монтажа вагонки. Вчера мы запенили все брусочки на потолке для более жесткого крепления. И сейчас я вот уже поставил здесь карандашиком отметки на, первом, на первой вагонке. Отметил все брусочки вот эти вот вертикальные, буду делать отверстия и прикручивать первую вагонку на саморезы, потому что вверх иначе мы никак не можем закрепить. Эти саморезы у нас спрячутся под потолком и их не будет видно, а снизу уже будем крепить на клеймера.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 It's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find the light, all right I'll do it А если у вас не такая ровная вагонка, а немного кривая и загоняя один одну сторону в паз, вторая у вас вылазит, что для этого можно сделать? Мы одну сторону загоняем, фиксируем либо так, либо прям гвоздиком, вот как здесь я их фиксировал, потом я их чуть-чуть попозже пройду, тоже пробью гвоздями. Одну сторону мы зафиксировали, отрезаем сантиметров 10 от какой-нибудь сломанной панельки, вот такой вот небольшой кусочек, берем его, вставляем вот сюда, Через него забиваем и фиксируем, дальше идем, забиваем и фиксируем. Вот так вот, как я делаю, стучать по ней снизу молотком нежелательно. У меня просто стена мягкая, у меня молоток туда утапливается, я по внутренней части ребра стучу. Я это делаю аккуратно, я это уже чувствую, потому что не первый раз с этим материалом работаю. Но вообще так делать нежелательно, потому что может молоток соскочить, рука дернется, и вы просто испортите целую панельку. Вот, поэтому отрезайте кусочек сантиметров 10 и с его помощью уже подбивайте через него. То, друзья для вас прошла 1 секунда всего лишь один щелчок пальцами для нас прошло несколько дней как вы можете заметить стена готова потолок у нас готов все отверстия под будущие выключатели и розетки уже тоже на месте провод под холодильник тоже мы не забыли и вывели вон туда нам нужно докупить 4 подрозетника которые с ушками и будут крепиться за нашу вагон потому что простые подрозетники мы туда монтировать уже не можем так как они будут не Крикит, в общем есть незаконченные моменты в виде отсутствующих соединительных планок тут там вдоль пола тоже будет у нас планочка дополнительно ставится но это уже все мелочи это мы докупим покажем вам уже готовый результат чуть чуть попозже но в данный момент у нас вот есть то что есть так как вагонка это материал подвижен, скажем так, со временем из-за изменения влажности, температуры он будет и расширяться, он будет и выкручиваться, выгибаться, и что только с ним не будет происходить, поэтому помимо клеймеров я еще пробил вот так вот гвоздиками каждую планочку с торцов, то есть один гвоздик здесь и один гвоздик, соответственно, здесь. Почему гвоздик, а не саморез? Потому что он достаточно пластичный, и если дерево будет играть, либо ездить туда-сюда, гвоздик будет вместе с ним деформироваться, но будет держать этот край. Это очень важный момент в монтаже вагонки, а все остальные места мы крепили на клеймера, получается раз, два, три, четыре клеймера на двухметровую вагонку с промежутком по 50 сантиметров примерно. Друзья, кому интересно более подробно все, что мы тут делали, как мы в этой квартире жили, что у нас происходило за эти дни, пока мы монтировали вагонку, вы можете посмотреть поступающие подсказки на нашем втором канале. Также скоро вас ждет интересное видео про самодельную люстру, которая будет висеть вот здесь. Да-да-да, эта груша здесь не навсегда. Мы будем ее делать своими руками, мы будем ее красить, и мы вам обязательно все это покажем. Не забывайте ставить пальцы вверх, либо пальцы вниз, оставлять комментарии, если вам что-то непонятно спрашивать. Я досконально объясню, если будет много одинаковых вопросов, сниму отдельное видео, если ну, вдруг я что-то не обозрел, обязательно подписывайтесь, ведь чем вас больше, тем больше видео, и они будут более качественные. Всем спасибо за просмотр, друзья, пока-пока!